Привет, с вами Ори Ньюз. Сегодня 29 августа и мы начинаем серию репортажей о золотой конференции Арифлейм на Мальте. Остров спокойствия и безмятежности. Уже через несколько часов 5000 лучших консультантов со всего мира будут наслаждаться этим раем на земле. Вы готовы принять гостей из Арифлейм? Конечно. Сколько людей поселится в Хилтоне? Почти 250. Опасаетесь? Нет, мы всегда рады обслужить дорогих гостей. Мы находимся на кухне отеля Хилтон. Здесь идут последние приготовления самых-самых вкусных мальтийских блюд для участников конференции. Традиционное мальтийское блюдо – кролик. Кролик! Где же вы возьмете 5000 кроликов? Нет, крольчатин и кормить не будем. Мы готовим блюда в соответствии с предпочтениями гостей, которые нам сообщили заранее. Потрясающий остров. С одной стороны, конечно, шикарный курорт, а с другой, на каждом углу натыкаешься на величественное историческое наследие. Но, похоже, мы увлеклись. Пора ехать встречать консультантов. Аэропорт Мальты встречает гостей. Сейчас мы увидим консультантов и зададим им пару вопросов. Вы могли бы ответить нам на несколько вопросов для Ори Ньюз? Да, конечно. Как вас зовут? Оля. Меня зовут Жанна. Меня зовут Виктория. Шумко Марина. Надежда Андрей Анастасия Елена Где вы уже были с рекламой? В Риме В Италии, в Испании, в Греции Были в Африке, были на Канарах, были в Швеции, в Италии, в Греции Я была в Италии, была в, Италии. была в Испании и в Греции Какие у вас ожидания от этой золотой конференции? Ожидания самые наилучшие Получить максимум позитива Ожидания отдохнуть, повеселиться, обменяться опытом экскурсиям, Море Конференция, конечно. Бизнес-конференция. А, отсыпаться будем дома. Вы еще хотели создать с Арифлейм? Как минимум на Бали. Дубай. Ну, конечно же, в Лиссабон. Везде, по всему миру. где куда будет приглашать Арифлейм. Нужно много работать чтобы попасть на золотую конференцию? А, нужно правильно работать. Должен захотеть. А, несколько вопросов, Магнус, для Ори News Как настроение? Отлично. Как удалось договориться с властями Мальты, чтобы такой маленький остров принял столько много людей? Просто потому, что мы взяли с собой такие много хороших, красивых девушек. На каждой конференции мы удивляем консультантов. Чем удивим в этот раз? Это мы не скажем сейчас, это будет сюрприз. Десятки автобусов с такими счастливыми людьми сейчас отправятся в лучшие отели Мальты, чтобы насладиться золотой конференцией Арифлейм. Все шикарные отели острова заполнены, но Арифлейм не останавливается на достигнутом. Для самых дорогих гостей компании мы арендовали эту виллу. Это символ роскоши и престижа на острове Мальта. Как говорится, мы рождены, чтобы сказку сделать были. Если многие видят такую жизнь только в кинофильмах, Арифлейм делает ее реальностью.